Русский рок это всегда драйв и нехитрые аккорды Не всегда верная нота, но взятая твердо И даже если похмелье, простуда, гонорея и флюс Русский рокер будет петь русский рок В данном случае блюз Русский рок был всегда о любви и свободе И были мы, как этот блюз, свободными вроде В кармане пачка сигарет, портвейн гитара, День прошел удачно Но время шло, мы менялись И теперь не все так однозначно И вот мне нечего приз, но теперь, майор, я... Мы брали верхнее до, мы рвали струны и жилы Мы многое употребляли, тем не менее живы А тех, кого больше нет, я часто ночью вижу лица Я вас прошу, чуваки, больше мне не снится Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое рок-спасибо.